Привет, это снова я. Смотрим войны, как обычно, на моем канале вживую и вместе. Давид! Давид! Давид, там Карина потерялась? Да нет, она не потерялась, братан, так задумала все нормально. О, хипец. пойдем, пойдем, пойдем. Уехали в Германию, ничего, ничего никому не сказали, сразу стали показывать. Сидите, я еду. До Москвы Сити, братан. Как дела? Пока не родила. Когда рожу, тогда скажу. Старый город. Очень старый. Как ты, Давид? А ты купи мне вот эту машину. Как да, дорого. Он тоже дорогая. Ну хотя бы вот эту вот. Да два. все дорого. Вон, для тебя нашел. Вон, Вон, смотри. Давид, ты не будешь ездить, поняла, бля? Ребятушки, я напоминаю, что у меня есть свой телеграм, который... Как всегда рекламируют телеграм свой. Прикольное задание. Мало того, что можно весело провести время, еще можно и заработать на этом. Поэтому свайпати вверх, заходите и смотрите. Плюс, там часто появляется контент, которого нету нигде. Давид, посмотри, что нашла. Карин, это чужие дети. Ну давай их оставим, пожалуйста. И не хочу, если нас сейчас увидит и поставляешь, что будет? Ты ненормально, нормально. Пацану нравится сниматься в ролике с ними. Даже ничего не думает. Вау, все. Вот Хорошенький. Видимо, уже деть, деть, о, деть, о детях думают. Скоро будут свои. <соргут> До московских сити довезешь? <соргут> <свят> Прям как мой брат разговаривает <свят> с таким жаком. Одним матом просто. Одним. <свят> Отойди, ты не видишь, мы едем. Юб. Я так научился а ездить. <свят> <свят> <и перейд. свят> На самом деле настоящий гид здесь я, она просто так с вас... Пранканул... Пранканул в <свят> Германии людей. Все, все довольны. Мне, я покажу вам всю Германию, я знаю все места, настоящий китиак, мне Извиняюсь. Все, деньги скидой, ты хорошо. начались! Очень здорово. А тут ребеночек катается. сам себя. Непонятная вот установка. А Карен, да, смешно. А смешно, потому что у нас такого нету. А если есть, то не найдешь его. Смотрим дальше. Может, чаю? Да, да. Давай, давай. Чаю, давай. Давай. Вкусные. Может фильм? Да, давай. давай. И у меня такое было в раннем детстве. Не может ничего девушке нормально сказать? <свес> а хочешь? Что уже? Хочешь я тебе спальню покажу? А, пойдем. пойдем? Ближе к делу. Прикольная у тебя кровать. Да. Пугает. Ну как тебе чай? Очень вкусный. Да. Ну может уже потратить. Ну наконец-то. А ну наконец-то. Я думал ты морозишься. Идем, идем. идем. Она хочет больше тебя этого. Любой Аркаж. Мы в профи. И никогда не Любы! <сос> Проходите. <сосат> а, я предлагаю купить железнодорожный крутился. Так, первый круг мы ничего не покупаем. Да, блин, надоели твои правила Возьмем деньги в банке. А, ага, взяли уже один раз. Еще три года платить. Ну, ну что? Кто тут, папочка? Да ты наверное, опять деньги сбал. Потому что ты тряпка. Руководит все время жена. Даже в игре. А своровала? Да почему сразу я? Да потому что ты все время мухлюешь. Я не муклюю. Что это тогда такое? Да ты деньги не умеешь считать ни в игре, ни в жизни. Да ты, ну, ну, ты ну, тупая. О, забудь. Ну, ну, Супружеская жизнь в драке. Не надо... Классная игра. Может, еще разочек? Давай вот так вот. А Любу не завезли опять. Мам, откуда берутся дети? От верблюда? Ла ла, -ла, -ла, -ла, -ла, -ла. Фу. А то ты сама не знаешь. Я видела, что о тебе в подъезде. Дети-то знают, откуда они берутся. Пишут. Ну, нашла у кого спросить. Вы же, дети, вы должны лучше знать, откуда вы беретесь. Вот сиди. Правильно. Смешное. И вспоминай. Ну, тебя мы в капусте нашли. А в капусту тебя аист принес. А до того, как тебя аист украл, мы с твоим папой с... занялись. Вот Это томаскур. вот ближе к истине. А, ты же еще читать не умеешь. Но, слава богу, она в картинках. Я вот, если честно, сама не знаю. Но помню, что вначале нужно хорошенько напиться. О, я тебе <связываю> сейчас все покажу. Коля, ты на телефон роды снимал? Показывать. Кстати, внимательнее проверяйте сдачу. Так, покупатели в одном из супермаркетов Прокопьевска вместо 10-рублевой монеты дали золотую червонец царских времен. Мужчина не сразу заметил подмену, только когда необычную шишку не приняли к оплате в другом магазине. Эксперты признали ее подлинной и оценили в 500 тысяч рублей. Проверьте свою мелочь. Вдруг она золотая. Девушка, а вы случайно не животное? Ты что, придурок? Я просто не могу так не знакомиться. Так посылают. Могу понять, вы зайчик или котенок? Я кролик. Девушка, вы случайно не парковка. Что? Просто если в вашем сердце есть свободное место, то там припарковался бы навсегда. Придурок. Девушка вы случайно не солнце. В смысле? Вы не заметили, как все будет вокруг вас. А, -а, а ты случайно не черная дыра? Тогда куда пропал мой интерес к тебе? А вон даже был. Этот интерес. И снова штепс. И пацаны... ПАКЕРВАЙ! АДВОКАТ! ПАКЕРВАЙ! АДВОКАТ! ПАКЕРВАЙ! И пацаны... ПАКЕРВАЙ! Похож на Гагена. Где его бабушка? О. Саня, я дома. Кто, явился, наконец, где ты был? Что ты ел? Почему ты там сидел, не звонил, не писал? Хотя в онлайне ты бывал. Кому ты лайк поставил там? Ведь это не твоя сестра. Ты... даже в стихах ты обещал вернуться в десять, а уже десять двадцать где ты пропадал опять за это время? Ты поставил 13 лайков в инстаграме Ну что, мне дальше продолжать сидеть в Инстаграме и смотреть, кто где муж и что поставил кому и кому? Сейчас за каждый лайк мы будем выяснять. Я устал, хочу спать, ничего не буду выяснять. Так вот. смотрел в Инстаграм, да пошла ты. Своим инстаграмом. Снова штепс. Все, выложу это в Инстаграм. Да выкладывай. Это за нах. Сережа, ты мужик, иди открывай. Не, пойду. Пойдешь. не пойду. Пойдешь. Не пойду. Пойдешь. Не пойду. Пойдешь. Ладно, пойду. Шепс ведет Риты, глава семьи. Рит, смотри, нам опять эта коробка пришла. Сереж, только не открывай. А вдруг мы откроем и обратно поменяемся телами? Тогда открывай. О боже мой! Лура, успокойся. Что-то, это ужас, Рита. говоришь, что-то. Там? там. Что это такое? Там записка. Записка. А, а что там написано? Там написано. Рита жираба. Все? Ну-ка дай сюда. Придурок, это ты сделал? Да. А? Прикольнула сама себя просто. Ой, кажется, мне надо в туалет. Там все нормально, да ты 20 там трешься. Рита, это флязка. И, видимо, обосрался. Максим, я пошла. Хорошо. Блин. Алло, Максим, мне там ключи в зале забыла. Может, пожалуйста, их скинуть, а то я не хочу возвращаться. Окей. <связь> так, а зачем я сюда пришел? Ключи дать девушке своей внизу. Я вышел из туалета. Забыл. Залепал в телефоне в другой комнате. Пришел сюда. Можно в Xbox поиграть. Э -э да что он там делает? Ты что совсем долбоб? Я уже час на улице жду, пока ты мне ключи скинешь. Ой. <г Yeshua> По-моему, очень много. О! <улак> oh. Эй, Сакиди, помоги, я кушаю! Я ты ж не одна классика, помоги, кушать хочу! Помоги! Мент бродяга просит мента, чтобы его покормили. Интересно. Помоги, помоги! Надо поставить головную хоч на моем районе. Видишь, кафешка? план? Заходи, да кипиш сделай, они мне звонят. Я прибегаю, тебя выгоняю, и с собой хапчик видаст. Все, Михаш, сделай, давай, тебе за давай. Эй, Ей, ее Е-мое. Спасибо, спасибо, что так быстро актировали. Может быть, как-то, я не знаю, отблагодарим вас, присадим. Конечно, конечно, братуха, без этого никак же. Еще раз придет, мне звонится раз, Я быстро реагирую. Вынеси, иду-то. Вынеси. Не закрыл. Попросил, он, говорит, с собой не запрятал. Оказывается, днем тоже сам по себе голодный. Кроху вынес. Не да, да. Эй, вон там Калянец, туда, давай зайдем. Коля, пошли. По всем, по всем пройтись. О. А, Снова казахи. Вот это 8 миллионов. Ну, старовастенько что-то. Вот это 12 миллионов. Ну, дороговастенько что-то. Вот это ну, бесплатно? Ну, бесплатно-вастенько. Она... Вот это же... как бесплатно? Адрей, вот эта машина полностью бесплатная. Это так не бесплатная. бывает. Подписывайся на эту страницу. И подписывайся на всех спонсоров. И проходит и? розыгрыш. Ага. И все. Машину выигрываешь бесплатно. Да не знаю, я заточу бесплатно. А что тебе не нравится? Бесплатно покажешь, не нравится. Платно что опять не нравится. Нет, не в этом. Я говорю, машина же капризная. Там, говорят, электроника, она умна, да что-то, да? Да, ему вообще машина не нужна. Бесплатная. И сыр пойдет. Ева вонек, гром ночной клуб. Собираюсь. Стал собираться. А чтобы ночной клуб собраться, нужно одеться, раскраситься. И все такое. Забыл, упс. Смешно, смешно передвигается по кровати, по квартире. И все разлетелись, бомжи. Против запаха и бота проверено работает на убой. А, Эй, смешно обратно. Бой. Телефон забыл. Видимо, реклама. Упс. Дежур на что случилось. А в окрале. Фамилиями свидетельства. Вот это по делу. Проживайте. А, вы гражданин Каргастана? Из Бишкеки поехали? А что украли вас? Песни украли? <зв> а, что ли местный? А там что? Текст был, текст, аранжировка. Если текст, аранжировка нет, то состав просипления нету там. А, текст был, да? Какой текст примерно? Базара нет, слова, базара нет. Блин, офигенный, это хиджи, братан. Ты 25, а что делаешь? У нас день полиции? Может придешь поешь? Ну, если найдем тебе песню, то споешь, да? Все-все-все, я знаю, кто у нас ворует песни. Все, найдем, я им позвоню, сразу верну эти все песни. 25-й, братан, на банкете споешь у нас эту же песню? Она хит будет. Все, да, брат, поосторожней у нас со своей песней, у нас ворует песня, да. Давай, расхай. Осторожней. Никому не давайте. Алло, братик, ну что, поехали кальянчик курить? Ух ты, ёптать. Нет, Андрей. Опять ты? Андрей. Ты что, меня преследуешь? Да нет, я просто 4 часа возле твоего дома гуляю. А? Это любовь. Настя, Настя на любовь. Настя, я тебе говорил, что мы не можем быть вместе. Андрей, садись этим тебе стих написал. Андрей, всех на свете милее. Настя. Андрей, всех на свете добрей. Настя. Андрей. Я пойду, наверное. Ты куда? А я иду с братиками кальян курить. Обожаю колян. Обожаю, обожаю курить. Курить, обожаю, дым. Вот, обожаю, Хочу. Что не делаешь ради, ради любимого, пацика. Че тоже? Ну, может, я с тобой Хочу. пойду? Да нет, я со своими братишками иду. Ты такой молодец, у вас многодетная семья. Вы с семьей гуляете, класс. Все, короче, не задал бы, я пошел. Братишки это не семья. Мне просто тоже в ту сторону. Блять. И убежал и убежал от своего счастья но ну, приветики как Здравствуй. вы можете догадаться я записываю свои дурацкие видюшки периодически кушаю Манга. И готовлю реквизит к следующему видео! Немножечко бэкстедж за кадром. Вот здесь стоит компьютер, где я могу подсматривать, э, если я написала сценарий, чаще я не пишу. Вот здесь вот лежит реквизит, вот здесь лежит косметика, которую можно срочно взять. И вот так вот буду там сидеть я! И вот Сашка ходит по моей локации, я сейчас буду видео уже запишивать. Я просто-напросто собираюсь сваливать из дома. По делам! Сбежать хочу от... Не всегда от Наташки вот жрет. Что. потому что она постоянно ест, больше ничего не делает. Манго. Я еще, кстати, поеду на музыкальный лейбл, да, с которым я работаю, потому что 26 апреля выходит второй трек. Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, дела. Да. До свидания. Что-то в инстаграме очень часто стали петь. Все певцами стали. Че, почему так? <смех> да? У тебя 15 минут, я выезжаю. Ага. <смех> 15 минут, значит. Ладно. Да можно вообще не красить, все и так хорошо. мазала Только стало ну, вот хуже только Стало хуже и очень смешно. Ой, господи, господи, господи. Слушай, мне тут мама сказала, что мы сейчас пойдем в магазин, так что у нас сегодня не получится встретиться. Давай в следующий раз? Плохо накрасилась. Свидание не будет вообще. <смех> Че ты смотришь? Ноги подними. Эти трусы стирать или еще поносишь? Так, Вова, пошел в свою комнату и прибрался. Я в этот гадюшник ни ногой не зайду. Мама, где моя клавиатура? Так она грязная была. Я ее в замочила. Так. Нельзя компьютер и принадлежности стирать. Можно потерять их. Вова поднял свою жопу и пошел помыть. Я вам в прислуге не нанималась. Вова, а ты вот эту футболку еще носишь? А то мне полы мыть нечем. Куда по помытому? Иди в комнате сиди. Какого хера эти носки по всему дому валяются? Сколько раз, раз кухне. Ты не ставь мокрые чашки на стол, следы останутся. Я тут убиралась в шкафу фотки старые нашла. Вот ты маленький, откакался, А вот ты уже большой в говно. Ты думала, я за твоим инстаграмом не слежу? Ха-ха-ха. Ты где был вчера? А? Раз, Выросли детки. А я... Ты не толстая. Да нет, я хотела спросить. Да нет, ты не страшная. Да ну нет, скажи, я умная. А. Ну вот тут уже не все так однозначно. Стоп. Это значит, я тупая? Ой, за, ну, что значит тупая? Ты мал... не толстая? <звук> Лиза, а что ты делаешь? Умнее. Если почитаешь одну книжку, умнее не станешь. Я так думаю. Ты же тогда пропустишь все новые истории с Бузовой Блин Умно Точно Но ум превыше всего mm -hmm. Все Отныне Всё. по утрам мы будем обсуждать свежие новости Хорошо. дня Хорошо Что ты думаешь по поводу перенесенных сроков брать Свидеться с соглашением сторон По экономическим вопросам И сказать ничего а не может иди, иди, Где не... И ничего сказать по этому поводу не может Может не знает ну что, нечего. О, Blackstar. Тимати. Все черное наше, да? Это 100%. Посмотри, у него эксклюзивный продукт. Это Pepsi Dark Ванила. Окей, у меня есть ответ. Видимо, заходит в пятерочку, только чтобы рекламу снять. Больше их там не было. Нету никогда. Со вкусом Star Burger. Ну что ж, теперь, если весь этот тираж разлетится до конца мая, но нам придется перекрасить пятерочку в черный цвет. <смех> Поехали. Да, сейчас будем вывеску красить. Закрасьте ее, все. О, девочка. Всю свою жизнь и я стеснялась нашей квартиры, в которой мы жили с родителями. Не надо стесняться. Потому что с... она была ужасна. Нас своего были те, дома. У полы, и вот такие, понимаете, с краской. У нас не было обоев ни в зале, ни в коридоре. В советские времена все так жили. Просто. Ну, я тоже. Дорогу. У нас была дырка в двери огромная почему-то в моей комнате. У нас не было кухонного гарнитура из из-за господи. Я нереально завидовала людям, у которых был дома кухонный гарнитур либо занавески. Еще я в детство завидовала людям, которые могут приглашать в гости друзей. Моим одноклассникам, детям маминых подруг, у которых нормальный ремонт. Я же могла приглашать только самых близких подруг, перед которыми уже ни за что не стыдно. Таня, привет. Помнишь, как я завешивала зал одеяло, чтобы его не увидел. О том, чтобы пригласить мальчика, не было даже речи, поэтому у меня их не было. В общем, ребята, если у вас стрёмный ремонт... В детстве мальчики не нужны. Пусть они с мальчиками тусуются. Если у ваших родителей нет денег, не переживайте, когда-нибудь они разбогатеют, они купят нормальную квартиру, сделают нормальный ремонт. Правда, когда вы от них уже съездите? Угу. Да. Ну и напоследок. Смотри, у тебя в кармане 400 баксов. Твоей бывшей нужно 100. Твоей нынешней 200. Сколько у тебя останется? 400 и непрочитанные сообщения. О! Арифметика от Жулаба. Всем до свидания, всем до завтра, всем хорошего дня. Спасибо, до свидания. Пока-пока. Спасибо, что остаетесь со мной все дальше и дальше. Всем пока.